день из жизни стереотипного художника. Я просыпаюсь на помойке, потому что всем известно, что все художники бедные и не умеют зарабатывать себе на жизнь. Затем достаю свой планшет за 50К, который мне подарили родители в 4 года перед тем, как выкинуть меня на улицу. Подключаю его к компьютеру и нажимаю кнопку «Сделать все красиво». Компьютер занимается рисованием арта, пока я сижу и ничего не делаю. Пока компьютер занят, я достой мольберт, ведь настоящий художник обязан рисовать на холсте красками, иначе это не считает. По пути снова путаю кружку с чаем и чашу для краски и выпиваю и не то, но ничего не замечаю, ведь это типичный мой завтрак. Трачу я на работу не более 10 минут, ведь там нет ничего сложного и каждый так может. У меня заканчивается белая краска и я иду в магазин, не забывая перед выходом одеться в клетчатую рубашку, красить волосы, набить тату и нарисовать сердечки под глазами, ведь иначе люди не поймут, какая я творческая личность. По пути дерусь бомжом за деньги, ведь своих у меня нет. Покупки краски я сажусь в метро и начинаю рисовать всех людей бесплатно. Ведь им приятно от этого, а мне необходима практика. Около дома встречаю подругу, которая просит нарисовать портрет. Но у меня выходит только аниме, ведь художники самоучики ничего кроме аниме рисовать не умеют. Хотя ложусь в полном сраче, ведь все художники не убирают у себя, чтобы показать, какие они творческие и независимые личности. А где мои слова? А где мои реплики?